Клево всем, друзья. Сегодня выскочил на вечерочку на Кубань. Постараться что-то поймать. Значит, Сейчас уже 16.37. Времени осталось немного. Буду ловить фидером. И буду ловить легким удилищем. Река Кубань. Течение. В основном на этом участке используют груза от 60 до 120 грамм. А я вот буду ловить удилищем Дайва тендер, Удилище до 30 грамм и вот такой кормушечкой 30 грамм. Нашел точку ловли, бросать буду 13 оборотов катушки, Дальние забросы. под острым углом, прибрежная, свал, кормушка держится отлично, надеюсь все получится. Смотрим, ставим класс, подписываемся, друзья. Друзья, мешаю прикормочку. Так вот у меня крупа. Крупа с горохом вареная. Они недоваренные. Плотненькие. Только-только начали разбухать. И сюда патечку прикормочки лечь. Mm, какой запах, а, может, арома идет классный, приятненький, очень вкусненький, сам бы ел. И Теперь понемножку, буквально по чуть-чуть добавляю водичку. Прикормку мне нужно сделать очень тяжелую, очень тяжелую, чтобы максимально все оставалось на дне, не уносило течением чуть-чуть водички все прикормка очень тяжелая но она сейчас постоит возьмет свое и будет по более-менее нормальная но, тем не менее при этом будет очень-очень тяжелая начинаю кормить сейчас прикормка еще не сильно готова еще не подсохла но, тем не менее буду кормить просто легким движением вставил не сдавливая Вообще, чтобы она выходила, иначе слишком тяжелая если хоть чуть-чуть ее сдавить пальцами, она будет лежать очень долго. Вот такая кормушка. 30 грамм. Довольно объемная для такого веса. То, что нам и надо. Вот забил, совершенно не сдавливая пальцами. Положил 7 кормушек. Сейчас вяжем поводом, друзья. Поводки храню вот в таких поводочницах. Как я вяжу и храню поводки, можно перейти посмотреть по ссылке. Там очень все подробно рассказываю, показываю, почему, как, зачем. Работать буду поводком 60 см, так как поводочница у меня длиной 30 см. У меня есть вставочки. Они делают длинные поводки, заодно одной толщины. Неудобно хранить, а делаю через вставочки. Вот такая вставка длиной 30 см. Ставки я всегда делаю из, поводочного, из поводочной лески 0.18. у меня универсальная получается. Ловлю с фидергамом. На фидергаме завязан узелок. И накидываю удавочкой. Все, стащил, никуда не денется. Держит отлично великолепно так начну что у меня есть 16 10. 12 на 0 14 начну с него а там будем посмотреть что нужно теперь вставку завожу петля в петлю поводок если мне нужен поводок я откусываю сам поводок если нужно поменять поводок я откусываю сам поводок, ставка остается целой. Если мне нужно укоротить, допустим, до 40 сантиметров, я укорачиваю саму вставку. Все, готово. Начинаю по традиции с одного красного парыша. Моя любимая традиция. Веселый какой он. Перезабросы буду делать каждую минуту. Долго ждать не буду, нет смысла, особенно в начале, пока раскармливаю точку. Если поклевки нету в течение минуты, перезаброс. Ну, первый пошел, друзья. Два раза была поклевка, любого, но не садилась. Что-то мелкое подошло. Скорее всего, гусерочка. Я тут как грязи мелкой мизинец размером самое тяжело это делать такие короткие забросы удилищем 330 потому что если сильнее бросить сделать заброс идет удар отыгровка и уже не попадаешь в точку Кто там, кто там, кто там? Густерочка. Нет. Вот такая густерочка, друзья. На кукурузку первая. Так, да, рыбка начала подходить. Оп-оп-оп-оп-оп, что-то а. хорошее. Сход собака. Хорошая рыбка была. Друзья, поклевки есть, идут. Не могу реализовать. Был один тяжелый сход. Сейчас это увеличился до 10 размера крючочка. Посмотрим на результат. Что-то дюб-дюб-дюб-дюб, а реализации нету нет нет Возможно, не крупная густерка, но один сход был очень хороший, очень тяжелый. По ощущениям рыбец такой за 300 грамм. Рыбы на точке валом, клюют сразу, но идут одиночные удары, бым, бым. Я бы даже мог подумать усач. Вот он любит так. Один удар не засекся. Один удар не засекся. Так, попробую укоротился до 30. Посмотрим на результат. Что-нибудь изменится или нет. Рыба на точке есть. Постоянно дергает. Постоянно дергает. Ну, так что взяла. Нету. Судак гоняет по страшному. По всему здесь, по всей экватории. Судак черный творит. Кто там, кто там? Рыбчик. Ну, вот, друзья. Вот такой вот красавчик. Оп-оп-оп-оп-оп, что-то есть, ребятки, что-то тяжеленькое. Что-то хорошенькое. А, давай... Подсачок. Давай... Парлищик хорошенький, грамма-четыреста. А, красивая рыбка кто-то кто-то кто-то что-то хорошенькая рыбка друзья рыбка Ой, как классно работать легким удилищем это просто восторг забагрил подлещика, ребята забагрил И... рыбы валом они постоянно перебит дюп, дюк дюп, дюк а не берет то есть рыбы на точке очень много он сбагрится а почему не могу реализовать почему не берет Не могу понять подлещик, красивый, постоянно закидывая через несколько секунд начинает леска ходить, кверти, дергаться, то есть рыба есть на точке, но вот кушать не хочет насадку, может быть белого бы опарыша захотела, но белого опарыша у меня с собой нету, не знаю, бывает и такое друзья очень влияет точность заброса чуть-чуть сильнее бросишь или в сторону и все поклевок нету четко попал в точку рыба там есть вот. уже начали кивер кивертипа подлещик. Вот, Очередной рыбка. Укоротился до 15 сантиметров. Посмотрим, даст что-нибудь или нет. Оп-оп-оп-оп-оп, рыбка кажется. Да, что-то есть. Подлещик. Ух, какой загиб был шикарный и мимо. Просто красивый. Так оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Кто тут? Какой хороший. А? Убежал. Убег. Лопаться ком принимать. Кто там на кукурузку соблазнился? подлещик все тот же. Смотрите. Значит, друзья, ситуация. Рыбы на точке валом. Просто валом. Буквально после заброса кивертип ходит ходуном. Постоянно идут дергунчики, Но брать не хочет. Я укоротился сейчас до 15 сантиметров. И вот поймал уже несколько рыбок. Подлещик весь такой в районе 200-300 грамм. И было еще несколько хороших поклевок. У меня сложилось впечатление, что рыба... Кормится непосредственно, прям точно с, корм... с точки. Прям кормится с точки. Но что-то ее не устраивает э, в насадке. Вот сейчас поймал на кукурузу. Периодически поклевки на опарыши. К сожалению, не взял белый опарыш, поэтому не могу проверить белый опарыш. А на красный что-то очень вяленькое. Может быть надо червя нужно было ему сегодня. Не могу понять, но при этом на точке рыбы просто валом, две, ой, буквально перед две минуты, э, я всего минуту ожидаю, буквально 5-10 секунд и начинается подергивание, 5-10 секунд начинает задевание, но брать при этом не хочет, то есть рыбы валом, одного даже сабагрил, поклевки, подергивания идут регулярно, а, реализов... а брать не хочет. Походу прикормка вкуснее насадки получилось. Ох, ох, ох, ох, О, ребята, что-то что-то очень тяжелое. Очень шикарное. Рыба кормится прям с точки. Ого! Вот это что-то там шикарное. Лещик хороший. А, есть грамм на 400, если не больше. Огонь. вот такой красавчик вот вот такой красавчик друзья вот такой друзья поводок 15 сантиметров все рыба на точке есть Но вот с поклевками у нее не очень что-то и сегодня в насадке не нравится может был бы вариант насадки может быть как-то что-то подобрал. Потом рыба хорошая, тяжелая. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Ну что, друзья, восьмой час, пора собираться домой. Рыбка рыба дала сегодня, как обычно, новые впечатления. Внесла корректировки. Пробовал, гонял поводки сначала от 60 до 30, потом обратно от 30 до 60, а в итоге пришел 15 сантиметров. Почему? Решил попробовать 15 сантиметровый поводок рыба за, на точке была сразу одного подлещика забагрил буквально секунд через пять начинал ходить к одному и верти поеду на течение это говорило о том что рыба зашла, заходила сразу на точку и кормилась прям с точкой прям с точкой никуда не уходя заходила и прям с точкой кормила Одинный поводок давал результата она сначала кушала то что я ей давал в кормушку И когда я поставил 15 сантиметровый поводок все наладилось пошли хорошие поклевки пошла тяжелая рыба но к сожалению времени но к сожалению времени мало поэтому поймал немного килограмма 4 всего но зато вот вылетали вот такие красавцы. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте класс, подписывайтесь. До новых встреч на воде, друзья.